Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. Э, в этом видео у нас на обзоре будут небольшие новости, э, всякие акции и тому подобное по бирже Bigget. Э, в общем, я смотрю, у нас все спихнулись э, с этим всем футболом. Э, данная биржа себе уже говорится Месси приобрела <связано> команду. Как по мне, так это хороший, конечно, PR-ход у них получился. Ну, ладно, мы как бы не за этим сюда пришли, но опять же это говорит, что потом в будущем ценность токена будет подниматься и идти вверх на данной бирже. Интересная темка будет а, вот этими Mystery Box. А, можно будет на них так неплохо, как говорится, подзаработать денежку. Так что, если интересно, задумайтесь о том, что можно... Здесь неплохо так поднять какой-нибудь приятный бонус перед новым годом, так что как говорится, видите, дарит вам мастер бокс, мистер, мастер и без разницы. Э, просто сканируем QR-код и потом получаем данный бонус. Ладно, Эта новость как бы неплохая была, но сейчас есть еще более-менее актуальная новость: э, продлится как раз акция до 30 числа. Что у нас в эту акцию входит? Нам нужно иметь токен BGB, хотя бы минимально для стейкинга, загнать в стейкинг 5 монет, и, соответственно, потом будет рандомно раскидываться призовой фонд в размере 3 бесплатных биткоинов. В размере трех биткоинов. То есть, грубо говоря, вы потратили 1 доллар, но у вас шанс есть выиграть очень хорошие призы. Ну, смотрите, тут же также в правилах написано, что если вы будете создавать всякие там миллион разных фейковых аккаунтов, то могут у вас, как говорится, лишить награды. Поэтому просто-напросто вкинули в стейкинг и после этого у нас начинает все работать, все двигаться. Так, ладно, со стейкингом разобрались. Как по мне, в принципе, это нормальная новость. Ну, с боксами тоже неплохая. Так что сканируйте QR-код и залетаем. Так, что у нас дальше? Дальше у нас новости обновки здесь. Наблюдаем за этим в Twitter. Блин, куда не глянь, везде у них Месси стоит. Ну ладно. Э -э -э, Telegram. Тут быстрее новости появляются, чем на основном сайте анонс. Ну и, конечно же торгуем с нулевой комиссией. Потому что сейчас это очень-очень классно получается. Потому что те люди, которые в больших объемах торгуют, в принципе, не теряют никаких денег. Ну, я бы присмотрелся к этому моменту, что лучше придержите данный токен. Потому что скоро, как говорится, закончится медвежка. И начнется у нас бычий рынок. И сразу же будет хороший X у нас на этом. В общем, ребята, как по мне, лучше всего залететь в боксы и залететь в стейкинг. А вдруг повезет и что-то интересное выиграем. Ладно, на этом у меня все. Следующее видео, -то, наверное, будет уже с конференцией, со всякими остальными моментами. Пока на этом у меня все. Тогда всем удачи, всем профита, всем пока.